Вышли на прогулку. Смотрите, сколько уточек. Голуби прилетели. Смотрите, какая красота. Кормим. Смотрите. Все бегут к нам. Все, схватили, хлеб убегает. А, смотрите, как классно. Смотри, Кирилл, там еще а, он Да, сынок, смотри. Уточки какие красивые. А, покушать захотели. Мы частенько ходим их сюда кормим. Ой, встречают нас как дружно. Вон еще бегут. Ой, ты мой сладенький, проголодались, прожорливые. Да, кушать захотели. Ой, ой, те господи, все и мало, скажи. Ну все, наелись. Есть, есть еще пенчик? Да, есть. вот, кушать. Смотрите. Какая пестренькая. Смотрите, какие они красивые. И все бегом к нам. Красота. Все, наелись, уходят.